Шалом, ребят, всем привет, с вами Маслитрек. И это новая часть Торелла, да, как ни странно, спустя более чем год вышла новая часть. В этой части мы с вами научимся делать карту, делать анимацию войны, собственно, на этой карте. Итак, для начала нам надо в интернете найти, так сказать, карту Европы или какой-то страны, я не знаю, что вы нам собираетесь делать. Я чисто для примера взял карту Прибалтики, сейчас я быстренько нарисую. И покажу вам, как делать качественную анимацию войны. Итак, создаем новый слой. И начинаем на ширине 2 с, с, с отключенным сглаживанием на максимальной жесткости, так сказать, обводить границы. Главное искать карту с максимально, э, больш с максимально большой детализацией, чтобы вы, у вас была максимально детализирована граница, острова и вот все такое. Ну, я тут чисто для примера все. Я могу хоть два кружочка нарисовать. Ну, сейчас как-нибудь, бы как идём. Но вы максимально старайтесь обводить, все, чтобы было все качественно, чтобы не было вот таких вот заскоков или перескоков. Отличненько. Вот так вот, Мы после того, как обвели все границы. Повторюсь, что надо более качественно, чем это сделал я. Убираем нахрен этот вот слой. Даже я бы сказал, удаляем его. Да и это можно удалить. Давайте выделим для начала сказать, внутренности наших наших границ. Отличненько. Создадим новый слой под низом. Итак, как окрашивать страны? На начала страны, которые, так сказать, не действуют у нас, типа не воюют, окрашивать там или в свет, в свет на зеленый, думаю, не стоит. Какой-нибудь такой темно-зелененький, потому что темные тона, это всегда круто. Окрашиваем их в темный зеленый. Кстати, все, вот так вот у нас выглядят страны, которые никак, ни ничего не делают, просто, вот, допустим, стылян. так сказать, не воюют, ни в контрах никаких. Потом нам надо, так сказать, закрасить воюющие страны. Сказать, страна напад... нападавшая, стра... так сказать, страна совершившая нападение должна быть синего цвета. Пусть у нас будет, вот, наверное, у нас... ну, слишком яркий, я думаю, давайте более темный, Во. так, вот. опять такие темные, всегда круто. Ну и страна нападавшая будет вот так вот. Вот так вот у нас страна. Сказать, страна нападения, агрессор, страна защищавшаяся и нейтральная страна. Также нам надо окрасить, так сказать, океанчик наш. Море, как хотите, не знаю чего. Реки. Его окрашиваем светло-голубой, наверное. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Давно я этим не занимался. Да, нормально, светло-голубой само это. Только надо слой другой создать отдельно, опять Вуаля, наша карта готова, так сказать. Наша Прибалтика плавает в бесконечном океане. Итак, возвращаемся в наш старый добрый макромедиа Flash Professional 8. Да, я прекрасно понимаю, что сейчас все-таки 2020 год и таким старьем, как бы вообще уже никто не пользуется. Но все равно всех программах суть будет одна и та же так сказать, анимировать. Итак, первым делом мы нашу карту, которую мы нарисовали, вставляем в Flash. По слоям, чтобы все было по слоям. Если вы мало или не знаете, что такое слои, так сказать, смотрите старые уроки. Океан ставим на океан, и сразу в замочек, чтобы мы его не трогали. Вот эти страны наши иностранные, и опять-таки тоже в замочек. Ну и границы опять-таки ставим, и тоже в замочек. И между границами и странами делаем воен... папочку сказать, военные действия. Нам понадобится несколько цветов, так сказать, наши красные и синие основные, и более светлые варианты этих цветов. Ну, берем, допустим, светло-красный наш, и проходим с вдоль границы. размер чуть поменьше. Чем меньше, так сказать, у вас будет размер, тем в какой-то степени лучше. Потому как будет все более плавно. У меня стоит 30 FPS, я думаю, конечно, лучше ставить 60. Если вам если вам не впадло прям вот сидеть часами и вот делать эту анимацию войны, то ставьте 60 fps. Чтобы было у нас все, так сказать, красивенько, максимально плавно. Чтобы под этой анимацией можно было сварить, словить эйфорию, так сказать. И вот так вот, собственно, проходимся по границе. Отлично. Вот мы проверили нашу первую линию, так сказать. Сейчас, конечно, это все выглядит как достаточно стрёмно, но поверьте, потом это будет более красивенько. Нажимаем F6, чтобы создать новый, так сказать, ключевой кадр. Берем, выбираем темно-красный цвет Заливочку И заливаем, чтобы у нас это было красным Только у нас получается вот так Чтобы было светло-красным, стало темно-красным И теперь мы уже берем Светло-красный цвет И продолжаем рисовать Но уже чуть выше этой Кстати, не на самой границе А вот повыше Вот этой фигни, которую мы с вами сделали Так Сейчас Больше поудобнее вот так вот проходимся. Ну, конечно, все это делать поаккуратнее. чем Я вам так скорее только показываю саму суть. Там уже каждый как сад заходит, может делать толстые линии, чтобы было все дергано и непонятно. Кто-то может делать максимально тонкие и большое количество кадров, чтобы было все плавно и кайфно. И вот так вот делаем, пока кстати, не захватим всю страну этого. И потом у нас получится красивая анимация Скоро вы это увидите, сказать. Итак, вот мы и закончили делать одну секунду анимации. Делали я может сказать по времени, достаточно долго. Но, так сказать, качество требует жертв. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Вот, на эту анимацию войны уже более-менее приятно смотреть. Можно чуть сократить, так сказать, время на создание одной секунды видео. Просто поставить не 30 фпс, как стоит у меня, а поставить, допустим, 24 fps. Все, у нас уже на 0,2 секунды больше начну видео. И, конечно, пострадало не сильно, но заметно. Лучше всего, конечно, в 60 делать или хотя бы в 30. Вот мы и закончили наш туториал. Подписывайтесь на канал, не забываем нажимать на колокольчик, ставим лайки и пишем в комментариях, на какую тему сделать наш следующий туториал.